Друзья, всем привет! Ты зашел на это видео, чтобы узнать, как подсушиться. Это официально лучшее видео. Самое короткое и самое понятное, самое практичное, которое ты видел по сушке. Начинаем. 14 дней назад я запустил челлендж какалка 30. Я был жирным в хлам. Вот здесь фотка. Я хотел подсушиться, друзья. И многие подумали: да, ну вообще челлендж, наверное, она мне не сработает. Не угадал, бро. Не угадал. Смотри. Бум! Кто помнит, какое я был на видео? Жирный хлам, заплывший 80 килограмм. Лицо разбухло, здесь все ушло. Сегодня, друзья, спустя 14 дней тренировок. Посмотрите, пресс бомбит, минус 4 килограмма, максимальная эффективность со мной, одни мышцы, друзья, спина, все еще бомбит, в чем идея? В том, что сработало, друзья, и сейчас я готов поделиться полностью питание, тренировки и все дополнительные моменты, которые тебе нужны, чтобы добиться такого же результата за 14 дней. Агрессивная сушка, мы начинаем. Итак, друзья, начнем со старта. Номер один, ты проснулся с утра, думаешь, окей, пора сушиться, что ты делаешь? Номер один. На голодный желудок ты начинаешь трениться со скакалкой. В чем идея, как ты тренишься со скакалкой? Ты берешь обычную скакалку, ты можешь купить в Ашане за 15 рублей. И ты выходишь прыгать на голодный желудок. Твоя цель отпрыгать максимум времени. Даже если ты запоролся, ты продолжаешь треять. Пока твоя дыхалка не уйдет в хлам. Ты отпрыгал минуту, на второй день ты выходишь и делаешь то же самое. Пытаясь сделать больше. Минута 10, минута 20, минута 30. Я начинал с 2.15. Сейчас я закончил на 11 минутах, друзья. И мы продолжаем. Далее, когда ты отпрыгал 2 минуты и больше не можешь прыгать, ты начинаешь делать следующую тему. Отдыхаешь 2 минуты. И начинаешь прыгать. 10 прыжков, 5 отжиманий. 20 прыжков, 10 отжиманий. 30 прыжков, 15 отжиманий. И ты понял идею. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ушел. Раз, два, три, четыре, пять. Сматил, пошел. По новой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, семнадцать, семнадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8, 9, Еще одну, слишком Сейчас у меня уже тем намного выше, чем я начинал Но оставь, начинаешь до спокойного темпа и увеличиваешь со временем, друзья. Это тренировки. Ты все понял. Продолжай. Номер два. Это питание. После того, ты потренил, и начал голодать утром. ты начинаешь принимать первую прием пищи в 12 часов. То есть ты питаешься с 12 до 20. Все твои приемы пищи идут в этот отрезок времени. Далее с 20 ты снова ничего не ешь. Ложишься спать, высыпаешься. Тренировка. Голодаешь до 12. И в 12 твой первый прием пищи. Что ты ешь между 12 до 20? Белок и овощи, бро. Белок и овощи. Курица, рыба, индейка, нежирный белок. И любой набор овощей. Все, что хочешь. Редиска, капуста, бум-бум-бум, ты понял. После того, как ты отпитался, как король. Вот в этот промежуток времени. 11 часов, тебе понадобится спать. Ты не втыкаешь в компьютер. Ты не играешь, ты не листаешь ВКонтакте. Ты берешь... И ложишься спать. Ты просто спишь. Ибо это ключ. Все гормоны вырабатываются, когда ты спишь. Жир пальца, когда ты спишь. Сколько спишь? 8 часов, друг. Извиняюсь за писанину. Вот, вот инфа. 8 часов. Это ключ. Это ключ, друзья. И это все. Внизу я оставлю ссылки на три видео. И каждый из этих пунктов. Питание, тренировки, сон. Расписан в этих трех видео. Зацени обязательно подробности. И также обязательно оставляй лайк. Подписывайся на канал. И если ты думаешь, что это не для тебя. Блин, вот ты ошибаешься. Вот что для тебя. Королевский пресс и чувствовать себя как король Работаем, до встречи